Всех приветствую на канале Техорбита. В этом видео у нас Кримпер или по-другому обжимные клещи для клем. У продавца, у которого я их покупал, можно заказать или кримпер, сами клещи отдельно, или вместе с набором клем. В наборе идут клеммы разного типа размера, каждый в количестве по 50 штук, плюс также с ними идут силиконовые кембрики изоляции. Ну, набор рассмотрим чуть попозже. Сейчас перейдем к обзору самих клещей. Клещи приходят в обычной такой упаковке, как и продаются многие инструменты. На упаковке есть цветная иллюстрация с небольшой инструкцией и сами клещи. Клещи у нас состоят из матрицы, которая способна обжимать сечение провода от 0,5 до 2,5 мм. Также в клещах встроен храповой механизм, который не дает нам прервать Процесс обжатия клеммы пока он не будет закончен. Ну, если вдруг что-то пошло не так, всегда есть вот этот рычажок, при нажатии на который храповик отщелкивается. Как происходит процесс обжима? Вставляем в матрицу клемму, провод и начинаем обжимать. Начинаем сжимать клещи, слышим щелчок храповика и теперь храповик будет держать клещи до того, как не будет полностью закончена процедура обжатия. В конце храповик срабатывает и возвращается в исходное положение. Ну а теперь давайте откроем набор и попробуем обжать какой-нибудь провод. Возьмем, к примеру, вот такую клемму папу. Зачищаем кончик провода. Примерно зачищаем на миллиметра 3. Так. Вот таким. Маловато зачистили. Еще сейчас давайте чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Кстати, инструмент по зачистке изоляции, по нему уже давным-давно делал обзор. До сих пор он у меня работает, служит верой и правдой. Прямо работаю и не нарадуюсь. Очень классный инструмент, очень классно зачищает провода от изоляции. Ссылочка появится сейчас вот тут, в верхнем правом углу. И также ссылку на обзор оставлю в описании. Ну и ссылку на покупку, конечно, тоже. Вот так у нас будет расположен провод в клемме. Приступаем к самой обжимке. Или, как еще по-другому говорят, капрессовки. На матрице можете заметить то, что выступающая часть, на ней с одной стороны одна часть пошире, вторая поуже. Вот как раз где пошире, здесь у нас будет обжиматься оплетка. То есть это вот эта часть клеммы. Теперь фиксируем клему в клещах. Слышим щелчки храповика. Все, клемма у нас теперь тут... Надежно закреплена и теперь вставляем провод. Вставили, видим, с этой стороны выступает нормально. И начинаем обжимать. Сейчас постараюсь показать так, чтобы вам было видно весь процесс обжима. Все, храповой механизм сработал, отпустил клещи и видим то, что у нас все отлично обжалось. Обжалась изоляция и обжалась зачищенная часть. То есть сейчас у нас есть и хороший контакт и плюс то, что при натяжении провода он отсюда никак не вылетит. Также в наборе, кроме привычных клейм папы-мамы и кольцевых, есть еще соединительная клемма. То есть с помощью нее мы соединяем два куска провода между собой. Покажу, как это будет выглядеть. Как видите, клемма состоит из двух одинаковых половин. То же самое, как и с обжимом обычной клеммы. Фиксируем ее в клещах и обжимаем. Как видим, также все отлично обжалось, и теперь нам сюда нужно обжать второй конец провода. Также просто переворачиваем данную соединительную клемму, фиксирую в клещах, просовываем другой провод. В данном случае это у меня один и тот же провод и обжимаем как видите все отлично обжалось и после того как мы например соединили папу с мамой мы после этого можем заизолировать кембриками из набора на папу у нас одевается кембрик поменьше на маму одевается кембрик побольше и после того как они соединены кембрики также вставляются друг в друга и делают Довольно герметичное соединение. Тем более, если сам кембрик очень плотно до этого оделся на провод. То есть здесь герметично и в этом месте соединение тоже у нас будет герметично. Теперь наконец-то долой все скрутки, да здравствуют нормальные соединения. Данным кримпером очень хорошо соединять провода в авто. Я, к примеру, у себя в авто поменял датчик температуры наружного воздуха, сделав ему соединение мама-папа. И в следующий раз, когда у меня, например, перестанет работать датчик, я просто отсоединю нерабочий датчик, на новом обожму клеммы и вставлю его просто на место, без всяких скруток и синих изолент. Также данный кримпер будет полезен и в быту, особенно для домашних инженеров, которые или часто, или, или регулярно имеют дело с проводкой, начиная от каких-то самоделок и заканчивая проводкой в квартире. Все ссылки, как всегда, оставлю в описании под видео. А также на момент выхода этого видео совпало то, что это число 11 ноября, то есть 11.11. .11, и в этот день, в основном во всех маркетплейсах, это такие как AliExpress, Азон и тому подобное, везде большие скидки. Под видео вы найдете много интересных ссылок, пользуйтесь возможностей, покупайте что нужно с хорошими скидками.